Это так. Информация к размышлению. 13 июня. Для меня ну, не то что невезучий день, а такой вот, э, символичный. Вот слишком много на 13 число выпадает в моей жизни. Ну слишком. Но это больше, чем можно объяснить случайностью. Вот машина проехала. Слышали? Продаю редис. Никто не приехал. И никто не приедет. А что это за велик? Вот машину продал я. Вот вот мой магазин, в котором никто ничего не покупает. А вот это отвожу своему знакомому на базу. Вот там вот будет покупать. Понимаете? Или вы еще не верите, что лю русские люди это дебилы полные? Вот еще один поехал. А вот там реклама стоит возле дороги. Почему не заехал? Редис брать. Нет, редис не нужен. Он уже пойдет в супермаркет, возьмет. В супермаркете дом да, лежит. 156 рублей, пожалуйста. Берут люди. Так, а по товару. Ну так, машину-то продал. уже то на что-то надо. Ну, вот. Сейчас на велик. вперед. Что тут? Вот почтовые ящики, которыми никто не берет. Он будет продавать дороже. Его будет брать. Тянечек. Не нужно? Знаете, чем хороший чайник? Что он не китайский, у которого пластмас воняет. Вот. Это русский чайничек. Берут его, ну, я так предполагаю, в больницу брать. Там внутри электрошнур. Сюда подсоединяется. Единственный минус, что нет электровыключателя. То есть нужно смотреть, как закипел. Ну, нужно отключать, как начинает булькать. Но у меня никто же не берет. У него будет, брат. Да, изолента. Кстати, по ценам. 5 рублей. Не, у меня никто не берет 5 рублей. Суки. Ну, эти старого образца может, никому не нужны. Ты на мечту. У меня никто не берет. Вот я отвожу по 150 рублей. Понимаете? Вот кипятильник. маленький кипятильник? Нормальный. У меня уже не один год проверен, как лето. Зимой я, конечно, топлю в бане, а летом-то что то пить. Так просто подогрел. 80 рублей. Никому не надо. Никому не надо. Из наших русских. Масло. Что не надо? Ну, вот смотрите, для швейной машинки или кто подстригается. Там масло кончается. Чего будете заправлять? Ну, 20 рублей. Что вам нужно еще? Ну так вот. Вот там еще что-то. По 30 рублей, что ли? 3 метра и 7 метров. Понимаете, даже я на, на, на Юле выставлял, на Фарпосте выставлял, на том же сраном Ютубе выставлял. Закаточные машинки не берут по 250 рублей. Что вам нужно? Что вам нужно? Вот закаточные машинки я уже отвез к нему. Ну ладно, как бы.